Всем привет! Это видео в стиле техно, про то, как я как-то раз заказал детали LDSP в Leroy Merlin, чтобы сделать компьютерный стол совмещенный с антресолью, и о том, что из этого получилось. Видео отображает ход сборки в обратном порядке. Это завершающий этап, я прикручиваю заднюю стенку к антресоли. Использую обычные шурупы на 19. Проверяю прямоугольность каркаса. Для задней стенки использую обычную фанеру толщиной 4. Чтобы со столика не скатывались все ручки, карандаши и другие предметы за стол, прикручиваю бортик. Этот бортик также имеет функцию укрепления каркаса, так как стягивает две перпендикулярные детали. Для соблюдения перпендикулярности деталей каркаса использую другие детали, которые мне нарезали в Леруа-Мерлен. Там угол 90 градусов правильный. А вот угол в 45 градусов в леруа-мерлен не режут. Пришлось резать самому ручной циркуляркой. При порезке ЛДСП ручной циркулярной пилой кромки детали имеют сколы, которые заметны даже после ламинирования срезов. Чтобы скрыть недостатки резки циркуляркой и ламинирования, углы зашкурил. Их можно подкрасить обычной черной краской, я думаю. В общем, если не приглядываться, то почти не видно этих блюков. Когда оформлял доставку из Леруа Мерлен, не проверил правильность пореза боковых стоек, они оказались шире на 5 см, их тоже потом пришлось обрезать вручную циркуляркой. Так я обрезал край стола под 45 градусов Боковую часть столика прикрепил к каркасу шкафа с помощью дополнительных деталей и винтов для стяжки мебели длиной 32 мм. Диаметр винтов для стяжки мебели 10 мм. В отверстия они входят туго. Забил молотком. С противоположной стороны подпирал тяжелым предметом. Для этих целей у меня есть антикварный утюг. Прикручиваю крепежную деталь на боковую стенку каркаса. Вот и подошли мы к самому началу сборки. До новых встреч!